сегментированию выдачи по времени. Хочу обратить ваше внимание на то, что полученный скрипт на данный момент на самом деле довольно компактен. В моем скрипте много чанков. В предыдущем видео работали чанки с номерами 18.1 и 18.2. Но так много чанков нужно... Сугубо, чтобы постепенно объяснить, откуда что берется. Если же убрать все промежуточные чанки, то скрипт выглядит гораздо более компактным. В скрипте очищенном от промежуточных чанков осталось только 8 чанков. Это третий чанк, в котором формируется запрос. Это два чанка с активацией модуля и пакета. чанк с обращением к модулю API Client Discovery. И два чанка с циклами. Первый без включения аргумента Order. Второй с. Включением. Ну и чанк, в котором варианты аргумента order записываются в список. И в последнем чанке корректируется нумерация, удаляются дубликаты, и таблица сохраняется в экселевский файл. Именно эти чанки я взял за основу, чтобы перейти к к сегментированию запроса по времени для того чтобы сегментировать запрос по времени в методе search есть два аргумента посмотрим на них повнимательнее напоминаю как добраться к методу search и его аргумент прежде всего требуется страница для разработчиков developers google.com Дальше требуется выбрать сервис YouTube. Дальше выбрать опцию Reference. Слева найти метод Search. Выбрать раздел List. Прокрутить вниз. Аргумент Published After и Аргумент Published Before. И то, и другое представляют собой дату, в таком формате – год, месяц, день, часы, минуты, секунды. Published After предполагает поиск объектов более новых, чем заданная дата. В данном случае объектов более новых, чем вышедшие в 1970 году, 1 января аргумент Published Before предполагает поиск объектов более старых, чем указанная дата. Копирую по очереди оба аргумента и вставляю в окно с запросом. Для начала посмотрю, как работают эти аргументы. На примере одного года, 19 -го года. То есть... Буду искать каналы, появившиеся на YouTube в 2019 году и релевантные запросу раздельный сбор. Запускаю этот чанг. Причем я перенес ключ в чанг с настройками для модуля Google API Client Discovery. Это кажется более логично. Это не принципиально. Но, ну, конечно, надо сам модуль импортировать и теперь обратиться к нему. Импортировать пакет Pandas. В качестве макета для добавления аргументов, касающихся даты, беру уже знакомый вам по прошлому видео ЧАНК-18.1 и ЧАНК-18.2. Если вы их уже использовали и у вас уже есть файл с названием каналы not sorted плюс .xlsx, то можно не запускать эти чанки, сэкономить квоты. Вместо этого достать таблицу из этого файла. DevSupplement это равно pandas.readXL соответствующее имя. Также аргумент индекс call с нижним подчеркиванием равно 0. Это означает, что индекс будет взят из Excelского файла, а не сформирован заново. А конкретнее он будет взят из первого столбца. Первый столбец, столбец А содержит индекс. Именно его я использую для формирования таблиц. Если бы я не указал аргумент индекс кола равно 0, то в таблице появился бы еще один столбец с индексом. Запускаю. Чанк отработал. Я сейчас не попросил вывести DF supplement, поэтому она и не появилась. Но я могу попросить. Посмотрим для начала на работу аргументов «published after» и «published before» только для 2019 года, вставляя эти аргументы в первый запрос. Причем каждый раз добавляя аргументы, не забываем ставить запятые после, после аргумента, который был последним. И то же самое внутри цикла, который проходится по следующим страницам выдачи. Здесь и здесь. Добавил аргументы published after и published before. В чанке 19.1 не включен аргумент order. Надо посмотреть, много ли добавится, если вообще добавится, каналов. Если не добавится, то переходить к чанку 19.2 с аргументом order не будет смысла. Удивительное дело. Чанкот работал. YouTube сообщает, что каналов, появившихся в 2019 году и релевантных запросу раздельный сбор 83, но таблица не увеличилась, как было, 513, так и осталась. Как же так? Удобство цикла по сравнению с функцией в том, что можно взять отдельный его элемент и посмотреть содержимое. Я беру объект Response. Учитывая, что в выдаче отобразилась итерация номер 0, то вот этот запрос отработал. Обращаюсь к объекту Response и вижу, что он содержит ноль искомых объектов возьму отдельно первый запрос чтобы перейти к более раннему респонс и выведу содержимое этого респонса этот респонс содержит каналы но очевидно что эти каналы дублируют уже собранные каналы вызываю таблицу df Supplemented. Она содержит 518 строк. Но если удалить дубликаты, как и предполагается в конце чанка 19.1, если удалить дубликаты, то остается 513 объектов. То есть в чанке 19.1, в которой были добавлены аргументы «published after» и «published before». Первый запрос дал 5 каналов. Они добавились в таблицу «Dev Supplemented». В ней стало 518 строк. На первой итерации цикла «while» не добавилось ни одного канала. По итогам работы чанка 19.1» показано, что произошла только одна итерация цикла while. Искомых объектов, то есть объектов из Total Results, якобы 83, но новых относительно того, что уже было собрано, оказалось не одного. Все пять собранных объектов дублировали уже собранные объекты. Поэтому подключать Чанг 19.2, в котором происходит пересортировка по значениям аргумента order, нет никакого смысла. Я пропускаю Чанг 19.2 и экономлю квоты. Но я не оставляю надежду, что в более ранние годы найдутся каналы, которые не дублируются уже найденными. Я намерен рассмотреть каждый год, начиная с 2007. Почему с 2007? Оказалось, что среди уже найденных каналов самый ранний относится к 2007 году. Как я это выяснил? Еще раз на всякий случай я... Достаю из excel файла таблицу с уже найденными каналами. Вывожу эту таблицу, а также вывожу выполнение условия, что содержимое столбца snippet-published-add равняется тождественно содержимому столбца snippet-published-time. И, наконец, вывожу... В скольки строчках это равенство это тождество выполняется сама таблица в ней есть два столбца с датами сникет published at, и бровее сникет publish time я хотел убедиться что это одни и те же даты я вижу сплошные true то есть Тождество выполняется. Вся таблица имеет 513 строчек И совпадение 513. Значит, действительно, это тождество соблюдается в каждой строчке таблицы. Даты везде дублируются. А считал я количество совпадений через команду сам, через суммирование. Суммирование всех случаев выполнения тождества. И записал я это внутрь текстового объекта. Вот текстовый объект, в нем фигурные скобки, а в фигурных скобках как раз число, число совпадений, 513. Вот результат будет сначала таблица, потом отдельно столбик с указанием есть совпадение или нет совпадения и наконец фраза совпадений двух столбцов 513 Значит, все они совпадают и поэтому я могу воспользоваться одним из столбцов не создавая новые чтобы в него записать только год выпуска, только год потренируюсь на одной ячейке из столбца Snippet Publish Ted, из первой строчки, строчки номер 1, строчки с индексом 1. 2014. А что там стоит исходно? Snippet Publish Ted. 2014, 03, 04, T, 08, 30, 20, Z. 2014 год, март, 4 число, 8 часов 30 минут 20 секунд. Это текстовый объект. Я индексировал его. В данном случае взял первые четыре элемента посредством такой записи. Квадратные скобки, двоеточие, которые показывают, что надо с самого начала. Можно было бы так записать, но смысла нет. Это одно и то же. С самого начала по четвертый элемент не включительно. А учитывая, что начинается с нуля, Нулевой элемент, первый элемент, второй элемент, третий элемент. Вот четыре цифры будет. Так, вот эта часть обращается к ячейке, а вот это к первым четырем символам, содержащимся в этой ячейке. Вот здесь происходит индексирование датафрейма или таблицы. А вот здесь происходит индексирование содержимого найденной ячейки. Теперь я хочу перезаписать столбик snippet.publish.tet, чтобы в нем остались только годы. А вся остальная информация по дате и времени ушла. Для этого я использую лямбда-функцию, или по-другому называется безымянная функция. Беру столбик, к которому я хочу применить функцию. Ставлю точку, пишу play. И в скобочках находится сама функция. Обязательно пишу лямбда, потому что это лямда функция. Лямбда это имя такой универсальной функции. А дальше любой аргумент. Можно назвать его как угодно. Я назвал его четырьмя игреками потому что речь о year стоящим из четырех символов. Через двоеточие указано, что должно произойти с этим аргументом. Следует его индексировать, а именно взять первые четыре символа. Итак, из каждой ячейки этого столбца забирается текстовый объект, записывается в аргумент. Y Y Y. Дальше этот аргумент индексируется. Другими словами, из него забирается первые четыре символа. И эти первые четыре символа помещаются в ту же самую ячейку. То есть перезапись происходит в ту же самую ячейку столбца снипет ним Можно было бы новой столбец, но поскольку у меня два столбца с одинаковым содержимым, я лучше перезапишу один из них, чтобы новые не создавать. Пожалуйста, теперь в этом столбце стоят только годы, но есть момент, они все еще текстовые, если я хочу, чтобы они стали числами, я должен указать, что помимо индексирования требуется и смена класса объекта, поскольку здесь уже перезаписано, я сейчас пройду по этим чанкам снова снова выгружу таблицу из Excel-файла. И снова применю функцию, поскольку теперь в столбце snippetpublish.txt снова стоит текст, включающий год, месяц, дату и время. И теперь я заново применю функцию. Вот теперь это все уже числа, выражающие... Годы. А теперь я использую команду min для того, чтобы найти минимальное значение в этом столбце. Минимальное значение в этом столбце — 2007. Теперь я дополню цикл из чанка 19.1, вот 19 где я работал с аргументами «published after» и «published before» для 2019 года. Так вот, теперь я дополню этот чанг, чтобы в нем был проход по всем годам, начиная с 2007 по 2020. Я использую цикл while. Цикл будет работать, пока счетчик year меньше 2021. Что такое счетчик year? Исходно. Это минимальный год, найденный иной, То есть как раз 2007. Вот я это выражение просто сюда скопировал. Если бы здесь результат этого выражения был бы 2006, то есть сюда бы перекочевало его содержимое. Итак, цикл будет работать пока year не достигнет 2020. Внутри цикла будет первый заход с даты. Вот два аргумента с даты. Причем второй аргумент я закомментил. Я исходно пробовал оба аргумента, то есть брал сначала выдачу отдельно за 2007 год, потом за 2008 год и так далее. По годам. И выдача была очень кривая. Апи-YouTube очень плохо работает с датами. Как показал мой опыт, лучше брать один из этих аргументов. Например, «published after». То есть я буду сначала брать все каналы, появившиеся на YouTube после 1 января 2007 года. Потом, в конце этой итерации, перейду к 2008 году. На следующей итерации рассмотрю все каналы, появившиеся с 2008 года. С 1 января 2008 года. Потом произойдет эта итерация, год станет 2009. Я рассмотрю все каналы, появившиеся на YouTube в 2009 году. И так далее. Вы можете возвратить, здесь же будет дублирование. Да, будет. Но, как показал опыт, лучше пусть это будет. Лучше пусть будет дублирование, которое впоследствии устраню в жопу duplicates, чем будет кривая выдача. Первый заход, как обычно, даст первую страницу с выдачей, включающий 50 объектов, но возможны и следующие страницы с выдачей, поэтому еще один цикл while, который встроен в первый цикл while, это цикл while первого уровня, это цикл while второго уровня, который проходится по всем следующим страницам выдачи. Организация запроса точно такая же, только учитывается токен страницы. Токен следующей страницы с выдачей. Визуализация, запись в таблицу. И после каждого года выводится запись, сколько предполагалось искомых объектов исходя из Total Results, и сколько было найдено. Учитывая, что таблица df Supplemented, содержащая уже найденные каналы, подается на вход этому циклу. Она будет дополняться с каждой итерацией. 513 уже есть, и на каждой итерации, я надеюсь, будет что-то добавляться. Запускаю. Вот уже 524, 528. То есть добавка происходит. Но смотрите, сколько итераций. Сейчас YouTube ограничит меня. Вот, пожалуйста, YouTube меня ограничил, потому что мои квоты истекли. Что же делать? Можно попытаться заново запустить алгоритм, но итераций, доступных по каждому ключу, всего 100. Потому что каждая итерация стоит 100 квот, а один ключ в день содержит 10 тысяч квот. А я еще только до 2012 -го года дошел, а всего с 7 по 2020 год. Это 14 лет. Если в запросе по каждому году много итераций, а здесь их больше 10, то я не смогу завершить этот алгоритм в рамках одного ключа авторизации. Я придумал такой выход. Поскольку год уже не 2007, а 2012, просто надо подать на вход этому чанку, тот год, на котором алгоритм остановился. То есть мне надо просто закомментить строчку, согласно которой начало происходит седьмого года. И этот чанг продолжит работать. Но сначала мне надо сменить ключ. Поэтому я поднимаюсь наверх, где происходит авторизация и вызов модуля Google API Client Discovery. Заменяю ключ. Заменил ключ. Перезапускаю этот чанг, чтобы произошла переавторизация. Теперь я возвращаюсь к чанку с циклом. Убедился еще раз, что закаменчена команда, согласно которой начало 2007 года. Сейчас Year, 2012. А таблица DF Supplementad уже включают в себя. Каналы, найденные за 7, 8, 9, 10, 11 годы. Вот видно, что за последние годы никакой добавки не происходило. Ну что же, я потратил эти квоты, получается, немножечко впустую. Причем, заметьте, в 2020 году Total Results предполагает 65 каналов. А недавно мы видели, что в 2020 году Total Results предполагал 83 канала. Очень криво работает API-YouTube. Но постепенно удается доставать из него информацию. Если без всяких ухищрений было примерно 490 каналов, то теперь уже 533 канала. Сохраняю их в Excel. В следующем видео применю весь этот алгоритм для поиска видео, релевантных к запросу «Раздельный сбор». А также достану из найденных видео ID каналов на которых эти видео опубликованы, и этими ID дополню список уже найденных 533 каналов. И таким образом, список найденных мною каналов ва, к запросу «Раздельный сбор» заметно увеличится.